Добрый день, уважаемые друзья. И сегодня мы с вами разберем тягу рывковую. Для начала определимся с тем, что тяга рывковая делается ради рывка классического, а не ради самой тяги. И поэтому ширина постановки ног, все углы в съеме, место подрыва, хват. Делается такой же, как и в рывке классическом, чтобы потом перенести всю эту наработанную в силу во время тяги на рывок. Для примера продемонстрирую вам наглядно синхронизацию рывка классического и тяги рывковой. Как мы видим, в первую очередь тяга создает стабильный запас высоты при вылете штанги во время подрыва для стабильной работы в рывке классическом не стоит во время подрыва просто прогибаться назад ударяя тазом об штангу так полностью выключаются трапеции и штанга не набирает нужной высоты также не стоит после выпрямления вытягивать штангу на нужную высоту используя силу рук запомните главное в подрыве переместить штангу на определенную высоту а не просто ударить ее высоты должно хватать для приема в низкий сет благодарю вас за просмотр друзья если информации была недостаточно обязательно оставляйте комментарии под видео Подписывайтесь на канал. Всем удачи, друзья. До скорых встреч.